Слоны Очень Херово Всем хай, с вами Юджин и сегодня мы играем с вами в Shelter 3 Игра, в которой, судя по музыке, слоны что-то замышляют, что-то неладное Давайте узнаем, что конкретно Сейчас они нам все скажут. Сейчас я за них скажу, потому что я их озвучиваю. Смотри, тот самый день, когда волосы вообще не ложатся. Еле-еле все это причесал. Так, кстати, у нас проблема поважнее, чем мои волосы. И это пустыня. Пустыня, где нас ждет голо. Так, ребята, собираемся здесь. Мы уже здесь все собрались, поэтому не знаю, что я говорю такое. Короче, нам надо идти с вами. Так, слонячий вид. Все, нам сюда. Это знак горы. Пойдемте спросим совета у наших друзей-бегемотов. Это носороги, кстати говоря. Носороги, как делишки? Все, они вообще не общаются с нами, почему-то. Не любят они слонов, потому что мы жирнее, чем они. Они завидуют. Стоп, стоп, что-то я шифтую. Чуть всю хавку не потратил. Так, нам придется, ребят, вернуться назад. Обратно, обратно на пит стоп Обратно на базу. Я немножко задеррочил. Простите, друзья. Я знаю, что вы на меня все полагаетесь. Но, блин, я не идеален. Давайте собьем это. Господи, что-то я... Стоп, погоди, отойди, отойди, отойди, Боби. Сейчас. Секунду. Детей уберите с дороги. Детей уберите с дороги, все. Разгон. Есть. Кушаем. Зажираемся. Слышите? Как на вас нарочь, зажраться. Шкала полная, все. Окей, нам... О, как далеко нам идти. Это пипец, прямо к тем горам. Помним. Тише едешь, дальше будешь. Это хорошая поговорка, но она относится, по-моему, ко всему, что и катается. А мы что-то не катаемся с вами. Нам придется пешком идти. До следующей еды... Никогда не дойдем Мое слонячье зрение, а еще чутье заодно Подсказывает нам, что нам придется очень туго сейчас Поэтому идем спокойно а Самое главное, соблюдаем социальную дистанцию Отойди от меня, малыш Отойди от меня Кто это сказал? А ну заткнись! Тут стрессовая ситуации, так, не нервируйте меня, пожалуйста Кто? Кто-то гавкнул Слоны какие разнообразные существа Всякие звуки умеют издавать Слонячее зрение видит вдалеке фруктовые деревья Раз, два, три штуки Музыка сыграла это нехорошо. Музыка, скорее всего, расскажет нам, каково сейчас слона. очень... Херово. Да, спасибо, спасибо за песню. Спасибо за пояснение. Что-то становится как-то все желтеньким. Стоп! Они хотели, чтобы мы обошли эти горы. То есть нам. Точно они так хотят, чтобы мы сделали? Может быть, все-таки так не надо делать? кто это крикнул? Кто это крикнул как человек? Так. Во-первых, я очень обозрался сейчас. Я не ожидал. Во-вторых, признавайтесь. Кто из вас тут человек переодетый в слона? <связь> Кто-то из вас. <связь> По-любому. <связь> сейчас из чьей-то задницы полезет Джим Керри, Да. Сняри больше мне на ухо, что бы ты ни был. Я же говорю, слоды очень странные звуки издают. Кто орет? И зачем? Ты ребенок, ему быть, хочет кушать? Не смей умирать. Ребенок. Детям нельзя умирать в этой игре. Это family-friendly. У меня что зачесался от нервов. И конечно еще не слышу, чтобы ребенок настолько хотел есть и пить. Что аж, будучи слоном, вопил, как взрослый мужик. У псиду пси. А мы отсюда и никуда не уйдем. Хреновая ситуация у нас, ребят. Ха-ха. Представляете себе. Ладно, давайте, нам нужно дойти до той травы. Все будет окей. Ну-ка, дуднули быстро в свои носы. Хорошо. Э! Не останавливайтесь! Все идем. Нет. Прошу. А, я же знаю, что все меня в итоге обвинят потом в этом. Если кто-то вдруг умрет. Вся стая на меня полагается и меня, естественно, обвинят. Но, ребят, извините. У меня было всего два выбора. Игра мне поставила в дурацкие условия. Можно было бы выбрать какой-нибудь третий вариант. Я бы выбрал остаться дома и играть в PlayStation. Как мы это и делали до нашего путешествия. Я не знаю, что нас вообще дернуло побежать куда-то в слове голову. Но есть хорошая новость. Трава близко. Песочком обсыпались. Стало еще жарче. Не делайте так. Ребят, повторяйте за мной. Это для чего-то нужно. Не, на самом деле, мне кажется, это, наоборот, спасает нас от жары. А если что, можете под меня встать. Я буду хорошей тенью для вас. Ой, как расходуется наша энергия. Наша общая энергия. У нас одна батарея на всех, что ли? Не понимаю. Жрите, жрите траву. Это, конечно, немного, но это хоть что-то. Вы будете зажираться-то или нет? Трава вообще не помогает уже. Он не восполняет. Ох, визжат, пищат слоны. И музыка все наглетает. А, я выбрал тяжелую дорогу. Это hard мод. Ладно, все нормально. Мы сланы многое можем выдержать, особенно когда песочком вот так делаем. Оп! Все так быстро сделали. Построились! Построились быстро. Да, этот маленький слоненок очень хочет пить. Или поплакать. Сейчас самое время поплакать, мой маленький. Потому что мы в жопе. Еще больше темнее, чем слонячья. Так что, блин, время плакать. Но никто не мертв. Это самое главное. Вы, дети, если выживете, станете сильными. И сможете любую неприятность преодолеть. Но только не пустыню. Потому что в пустыне только один раз выживают. Это 50-50. Рюлетка настоящая. Я вообще не уверен, что мы выживем. Не, ну я-то может быть, так как я главный герой. Но только посмотрите. Три жалких кустика на всю пустыню. И дальше ад. Вообще ничего не растет. Нам пройти через эти жалкие кустики. Кто-то погибнет сегодня. Я вам отвечаю. Оп. Песочка на себя. А, хорошо. О, нет, красненько. Стало красненько, ребят. Все. Чуть-чуть поели. Будешь? Съешь ты эту фигню. Почему он не ест ее? До следующей травы осталось. Очень долго. Вот там деревья. Похоже, одно из них фруктовое. Если мне только удастся довести вас, друзья, только вот если удастся. Вон да! Прослеживается, мой радар что-то обнаружил. Главное, как только мы дойдем, еще иметь силы, чтобы разогнаться и ударить по этому дереву. Живем, понятно? Все живем. Ребят, я не дойду. О, боже мой. Все. Силы на исходе. Это всего лишь шкала. Она ничего не значит. Она не управляет нами. Зачем я это сделал? Зачем я случайно нажал на кнопку от нервов? Это от нервов, ребят. Все попшикались. Отлично. Шкала ничего не значит. Ничего, блин, не значит. Я сл... Нет! Сволочь одна упала! Блин! Это был Бобби. Он пожертвовал собой ради нас. Нет, я нифига не жертвовал. Я просто сдох из-за тебя. А он пожертвовал спасибо ему за то, что ради нас отдал свою жизнь. Она у него все одна была, но она отдал. Отдал ради нас. Да ни хрена я не отдавал, я просто умер. Ну что я сдох с голоду. Мне кажется, я слышу. Слышу, Бобби, вот он орет сзади нас. Черт, мы совсем чуть-чуть не дошли. Но На самом деле до хрена не дошли. Сердце разбито. У нас у всех сердце разбито, черт! А, простите, что же животные какие-то? Это животные? Это носороги просто лежат, и мы их можем толкать. Не знаю, этично ли такую позитивную музыку сейчас ставить, когда Бобби лежит буквально в 50 метрах от нас. Тем более, что есть вероятность, что его даже не Боби зовут. Ребят, ладно, не грустим, лучше похрустим. Берем яблоки в нос и засовываем в рот. Что вы на меня смотрите? Все в порядке, все очень хорошо. Могло бы быть и хуже. Главное, что дети живы, а дети это наше будущее. Хотя рать. Перестань ты меня нервируешь Да, хорошо, на водопой, все на водопой Отошли быстро, антилопы Моя армия хочет кушать и хочет пить Так, все, все пьем, радуемся жизни Да хватит орать Я знаю, что ты просто мужик в костюме слона Уже мы это выяснили Окей, давайте подойдем к этой мерцающей звезде И спросим у нее совета Спроси вообще, как мы справились Евгений, ты справился ужасно Из-за тебя погиб член твоей стаи Все пути, что ждут дальше, полны опасности Испытаний для нас, Рева Подойди ближе, я поведу тебе о будущем Я не знал, что слоны думают о будущем а Это призрак Боби. Да, вот именно Это я, Бобби И Я из будущего, призрак из будущего Вот так бывает, понимаешь Я изначально знал, что сдохну из-за тебя я тебя виню очень сильно, если что. Надеюсь, ты гореть в аду будешь. А так, в целом, как дела вообще? Ладно, посмотри наверх, там что-то есть для тебя. Не я писал... Но ты позырь, может тебе понравится что Пройди сквозь море песка на запад И увидишь дым, что поднимается из вершины горы Отправляйся на север через пески Чтобы почувствовать горячее дыхание гейзера Через пески? Нет? Спасибо Или пройди сквозь море песка на запад То есть как бы в целом у меня выбора нет Я все равно через пески пойду Я обожаю, когда мне иллюзию выбора предоставляет. Спасибо большое Итак, хорошо, давайте Горячее дыхание гейзера или дым Что поднимается из вершины горы Вулкан? Это стремно. Мне, мне хочется. И Гейзер прикольный. Ладно. Давайте, вулкан позырим. О, смотрите, обновилось все. Теперь на деревьях снова растут фрукты. А тела Боби уже нет. Ну, может быть, он встал и пошел. Пошел домой. А тем временем нас ждет вулкан. Ждет нас в следующей серии. Друзья, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. И, несмотря на то, что жалко, что Бобби нет с нами теперь. Я очень старался дойти, как только мог, но игра так, видимо, устроена была. Не я виноват, игра устроена. Так что. Мы потеряем одного из слонят. И слонов. Слонят мы не потеряли. Это, это уже плюс. Огромный плюс. Главное, детишек довести до конца, чтобы они стали нашим будущим. А слоны много думают о будущем, как мы с вами выяснили. Поэтому думаем о детях. Думайте о детях сегодня на ночь, чтобы вот о будущем, о будущем побеспокоиться. Огромное всем спасибо еще раз, что смотрели. Если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ставите в доску своими. Нажмите эту красную кнопочку подписаться на колокольчик, чтобы не пропускать ни одно видео, которое выходит. А все они смешные и потрясающие Великолепные. Вам очень зайдет. Я обещаю. Также прошу вас всех зайти на мой сайт с комиксами pressi.ru. -e Там комиксы и мой официальный мерч продается. Если вдруг вы можете что-то приобрести и кайфануть. А я, заодно я тоже кайфану, потому что это поддержит меня, мой канал и вот этот проект GameChunters. Это мой passion project. Самое крутое, что я когда-либо делал, на мой взгляд. С вами был Юджин и всем пять!